Всем привет! Решил сделать обзор по монете P-Network. Мы с вами принимаем участие в майнинге на мобильном телефоне. Еще с самого начала большинство думало, что это скам, и не принимали участие. И я все же решился. К тому же много времени не занимало на тот момент, да и сейчас. Зашел в приложение, нажал кнопку майнить, вышел из приложения. И так каждый день. Потом это не первое приложение такого типа с майнингом. У меня их штук 5 в телефоне есть. То есть каждый день я минут пять уделяю. Захожу и стартую майнинг в этих приложениях. В том числе и P-Network. Накопил уже 800 плюс монет. Продавался этот токен. То есть люди покупали эту монету по 30 центов 50 центов. А на листинге она может стоить гораздо больше, если не иксы. Майнинг до сих пор работает. Вот у меня пост, ссылка. Переходите на сайт, здесь нажимаете дашборд и скачиваете, устанавливаете приложение, Регистрируйтесь. Я через мобильный телефон. Но ну, а дальше нажимаете кнопку стартовать майнинг. И так каждый день. Биржа Хиоби. Сделала анонс по данному токену. Возможно будет листник на этой бирже. Скорее всего, заинтересовали их чем-то. В общем, так вот. Думали скам, а оказалось. Монета интересует биржа. Причем хорошая если есть интерес к данному майнингу то вот пост а еще говорят что в России вроде как забанены майнинг работает я проверил, запустил все путем со временем могут разбанить и эти монеты продадим Поэтому я дальше продолжаю зарабатывать этот токен. Занимает одну минуту в день. Стартовать майнинг ежедневно не так сложно. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.